Сегодня уже все знают о том, что через две недели после начала противотуберкулезного лечения микробактерии туберкулеза теряют свою активность. Следовательно, пациент перестает заражать окружающих и, продолжая лечение, может вести обычную жизнь в привычных для себя условиях. Первые две недели можно значительно снизить риск передачи инфекции, создав условия для частого проветривания помещения, где находится болеющий человек. Специалисты советуют проветривать комнату больного не менее 8 раз в день. При этом, чтобы бактерии воздушным потоком были вынесены наружу, а не в другие комнаты, рекомендую сначала закрыть дверь, а потом открывать окно. Многократное проветривание помещения в течение дня – самое эффективное мероприятие для устранения бактерий и вирусов.